Всем привет, ребят! Долго не выходят в лайф. Ответы на ваши вопросы. Сначала спрошу, почему не выходят, потом когда выйдут. Сначала будет Тихен, потом будет Чунгук. Поехали! Тихен всем желает доброго утра. Больше ничего не знает, что ли? Нет никаких новостей выйти в лайф. Ни чем выйти. Чунгук советы по поварские. Вопросы к Таро. Пока ранее. В этой карте есть задержка. трав, наказание. Но карта непреклонности. И не, Знаете, в этой карте есть золотая же лет какое-то награждение и вот я бы сказала я же спросила почему не выходит в лайф да и вышла эта карта но рядом карты а, маг и карта девятка чаши говорят о том что изменения вот какие-то изменения в планах и связаны с поезд а, а возможно здесь ну так копнуть глубже эмоциональный разлад Две карты «Лайф» и «Когда выйдет». Прям четко. Скоро ждите лайф. Это как награда после многочисленных просьб каких-то. Карта может говорить «ранним утром», «на растущей луне». вы знаете, вот «Лайф», они же обычно из дома выходят, но здесь будет какая-то одежда, показан какой-то бренд. Возможно, светлый свитер с высоким горлом. И знаете, в этом «Лайфе» будет говорить о чем-то профессионально. Либо вот с кем-то выйдет в «Лайф», хотя я очень сильно сомневаюсь, но карты говорят так и покажут, какие-то социальные, ну, например, вещи, да, ну, там, приборы какие-то, ну, к примеру, не знаю. ждем с А теперь Чунгук. Знаете, как в фильме? А теперь горбатый. Десятка час вообще-то карта творчества занимается творчеством. И можно сказать, что а, какой-то реальный проект, и ему некогда, потому что он закончен этот проект, да. И карта прям чёрт говорит после публикации или реализации какого-то проекта. Возможно, как я и говорила в ранних видео, которые в Можете посмотреть, что возможно он уважает проекты других мемберов. К примеру, шуга сейчас концертами. Десятка чаш это карта отдыха и расслабляется после награды и успеха. Праздничные выходные не ему не до лайф. Вообще-то, карта Десятка чаш это карта массовая, потому что там всегда на этой карте кучем народа. И еще такая же карта вышла. Вот человек расслабляется реально. Скажу так, для каждого человека на свете есть подходящий шарик, лишь бы он умел его выбрать. А он выбрал, две десятки вышло. Реально сейчас зависает, ему не до лайфа. А когда выйдет, вот вышла восьмерка мечей. Это говорит, что вот когда выйдет на работу, когда приступит к работе. А сейчас это бесполезно. И прогноз какой, вот вышла шестерка пентаклей. Это вообще просто шикарная карта. Также карта согласования. Две карты вместе он распоряжается своим временем. В картах есть, он еще не решил. И знаете, вот эта важная карта говорит, что нужна тема, не хватает фантазии. Ну, типа нужно что-то смоделировать, скажем, чтобы выйти в лайф. Конечно, были карты ограничения какого-то. Но знаете, в его лайфе будет что-то заграничное, какие-то коробочки, возможно, там, ну, я не знаю, может быть, приборы, конфеты. Ну, все в стиле Чонгука, в общем. Возможно, он чем-то будет хвастаться. Даже на картинке у мы видим красочную корзинку украшенную цветными лентами а в ней в этой корзине куча подарков ждем